Всем здравствуйте. Утро сегодня не помню какое число. Холодно. Едем с вороном. Смотрим в общем границу выгоревшего. Наткнулись на рок уже, проехал. Назад повернулся, смотрю, рок. Хороший такой рок по сравнению с предыдущими, которые я находил. Этот прям прям рок-рок. О, блин, классный, прям самому нравится. Еще вроде как, в общем, ток гухарины нашел, не знаю, в последний момент тоже гухаря увидел, а он еще вроде рок. Э. Гухарь ходил, причем, как мне показалось, короче, там курит 5 было. Вот еще оказывается рожочек тут прямо рог на роге куда мы их только будем складывать то у нас с собой только вот маленькая сумочка какой то автотранспорт загорел в общем петух ходил сначала думал кабаны мельтешат маленькие Он смотрю глухарь ходит хвост распушил и в общем только остановился и они как все полетят полетят Вот так вот. -от. Потом как-нибудь попробую приехать еще. Гухаря интересно, ни разу на такую не был. Че ворон? Поехали-то еще тут пошаримся. Вдруг тут одни рога. Наверное, за утками охотилось. Не вижу. Ворона заметила. Проехали с вором километров 20. Видели, наверное, косуль 7. Десяток точно мы не наглядели. Два рогача, всего или три. Все ушли. Пока еще не возвращаются. Трава слабо растет холодно. Ночью ну, а до минус 5, наверное, 7 заморозки. Сейчас ко мне может подойдет. Их убежала. Услышала меня. Что-то фокусировка у меня у камеры кажется накрывается. переключиться. Вот так вот. В общем, приехал я домой. Вот сегодняшний рожик Получается вот такой. Вот такой вот я находил после пожара. Это тоже сегодняшний. И этот я тоже находил. Тоже после пожара. А если эту сравнивать, блин, тут почти скулак, с ладошку, а эти вообще он нарочничные, маленькие, этот, так вообще, как у козла, вот так вот тут. Всем здравствуйте! Поехали с Вороном выгулить Яру. Не стали сегодня пробовать что-то мы веревку одевать Получится поймать ее потом не получится, непонятно. Но пока она с нами бежит из деревни увязалась тоже как было местная. Сейчас вроде развернулась ко второй лошади вернулась. Это все пить хочет. Глубину не видит, не знает, боится подходить. В воде. Сейчас хранят там с головой. А мы пока едем в, против... в противоположную сторону, в общем, от того места, где до этого катались. Поедем, поглядим. Дальний солонец, он тоже выгорел. Он что, там дела стоят? Ербочка цветет. Сегодня холодно. Пчелы из деревни до сюда не долетают еще, видимо. Есть где ближе. Скоро тут все зацветет. Тут дура... Хорошо! Э, Легается, подбегает. Ну, ладно, поехали мы. Вот у нас яра тоже, оказывается, все-таки узмокла. Похудела здорово. Ворон тоже мокрехонький. Тренируем выносливость. Ворон от ее достаточно. Яре мы тренируем. Ездим далеко, разными направлениями домой, чтобы надежды на то, что когда-то вдруг оторвется у меня в лесу, она все-таки бежала в сторону дома. Хоть маленькая надежда, но на это будет, а не куда-то, раз она не местная у нас. Так что вот так вот, все выгоревше, едем на дальние края на круг выйдет у нас где-то в районе 45 километров по вот таким местам еще где рысью где шагом все открытые места бегом преодолеваем это полезнее мне кажется чем, чем просто время тратить шагом есть смотрим где теперь какие тропы галочки ставим для будущих солонцов уже два места я приглядел, новых. Сейчас еще перспективное лосинное место проверим. Все равно они сюда вернутся. И если что, потом в ближайшее время соль завезем, пусть будет. Вот так вот. Ой, дуреха. Опять искупалась. Сначала помылась, потом повалялась, да, Яра, Да дай засниму, какая-то красивая это теперь, крутится кругами тоже вокруг нас. Ворон тоже хотел, глядя на Яру, сразу влечь, он так со мной <laughs> один раз сделал, первые выезды, таков в воду. Яра, говорит, купается, я хочу, бах, прям на бок сразу всего его ругать. Едем, едем. Косуля не вернулась еще. Ха, может и не вернется. О, косточка. Вон там вот косточка. Вон косточка. Рога никакие мы не нашли. Хотя вот тут вот, вот судя по лесу, лось любит ходить. Чей-то свежий помет, помет. деревины но мы двигаемся двигаемся вот сейчас на тропу выйдем и поедем по тропе животные по ней ходят дальше я яра, яра, яра, яра, яра, яра, яра, яра. молодец ну, и ты молодец, да, и ты молодец. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Стоять. Вот такая находка у меня тут была. Старый рог, потрескавшийся с муравьями. А вон там подкормочная площадка бывшая, старая. Там должна с левой стороны поляны вышка быть уронена. Она, по уже сгорела пожаром, она деревянная была. Сейчас заедем, поглядим и поедем дальше до да, лошади. Вышка сгорела. Ага, ничего от нее тут не осталось. Одна лесенка, кусочек. И все. Там еще у них солонец был сделан. Свои они, по-моему, еще и завозят туда. Должны, по крайней мере, завозить. Так что сейчас проедем и там глянем. Ходит туда. Ось или не ходит. Вот так вот тут. И тут купалка у кабанов была. Все еще есть. Весной даже, наверное, заходил кабанчик сюда. Сейчас мы поглядим, мы сейчас все найдем. Что не спрятано, мы все найдем. Ну я вот тут вот тут видео все давно на канале подписан, смотрел, тут обычно сено выкладывается. И соль. Сена теперь тут нет. подходить после пожара животные подходили О, рок осины одна кормушка выгорела ворон не так быстро яра досранка сейчас льгнется ну-ка обратно меня кадры кадры делаем вот ходит вот сюда даже наверное валялся что ли тут или копытами бил. Трава, то что это? Горелая, перебита. Вот такие дела. Поедем мы дальше. Уже проехали мы больше двадцатки километров кругом. Домой нам еще, видимо, больше. То, что планов у нас что-то добавляется. Еще покататься охота. Вот такие дела. Видел, наверное, с десяток косуль. Одного близко рогача, думал остановится, но он бегом-бегом убежал, может еще что и заснимем. У меня дома, по-моему, есть почти похожий, вот я недавно нашел, вот сейчас пока с коня слазил, еще один нашел вот такой вот, вот так вот, вот так вот. Ну и хорошо, значит мы еще найдем. Хорошо, в общем, что с этого места этого ушку ага, от увез. Тут, похоже, совсем тоже бы все печально было. Сейчас вот движемся вдоль троп, ветер вот так вот маленько боковой. И что-то, мне кажется, каким-то дохляком где-то опахнуло. Сейчас мы маленько покрутимся, если рядом наткнемся. Мне не показалось, ворон найдет это место. У меня как собака. Он вот, все чует хорошо. Тропы, тропы, тропы. Все в тропах. О, все стороны тропы, да, Яра? Что -то уже и не пахнет. Вот так вроде. Пахнуло. И нету. Но поглядим. Такой здоровенький козлик размеров врага. Плохо вижу, какие. Как-то насторожился стал. Но сам он здоровенный. Может ваша дело слыхал. Попробую еще чуть-чуть выйти Ну в общем не получилось Оказывается слева еще стояли уже на меня смотрели Они побежали вон за ними Ну хороший козлик я скажу хороший Так вроде смотрится три отростка Это еще где-то сбоку идет Козочка вроде На солнце жарко, сейчас парит. А, еще здесь сзади меня, оказывается, есть. Ну, в этом месте поинтересней. Все, побежал. Вон, в общем, солонец мой, столбик. Вот есть тут лосинный след, уже после пожара. Ну в общем, что я скажу, была бы фото ловушка, нифига бы тут вообще бы ей шансов никаких не было. Тут горело еще шибче, чем у той. Тут как раз получается вот так вот на встречу с кустов пожар шел. И у меня тут по краю она бы стояла. Вот так. Вот солонец. Соль кончилась, надо будет завести, когда-то сюда все равно животина придет, появится. вот так вот. Ну ось приходил после пожара, это хорошо, значит где-то будет блыкаться здесь, потом притянутся все остальные, ну а мы едем дальше. Не успеваю там где-то в общем кослик на краю поля шел. Сейчас лес заходит. Где-то вот в эту проушинку должен вроде был бы мелькнуть. Тоже вроде здоровый. Еще не вижу. А, вот он. Ну Меньше того меньше, а тут здоровее был. Вот козел. Тоже плохо видно. Примерно там же, где первых прошлый позапрошлый год я снимал с четырьмя отростками. Плохо вижу. Что за рога? Он далеко стоит на нас смотрит но высокие возможно даже он а, вон там слева козочка наверное, еще от него Ну, покрути головой-то куда-нибудь. Ладно, поедем дальше. Ближе все равно к нему уже не подъехать, не подойти. Был здесь недавно. Весной уже, наверное, когда вот были видео снимал. Подъезжал ворон у меня. Вот этот тут вот, вот стоял. Все кушал. Этот наезд не выставил. Он-тот выставил но некоторые у него там столбики в воздухе сгорели. Вот такие дела. Тут сена еще старая. Он сколько слоев. Тут более-менее свежий тюк был. Сгорел. Сгорел навес, шифер лопался, стрелял, было тут видимо громко, вот так вот, вот. мы строили его, строили, а он раз и сгорел, тут кормушка еще стояла под соль, тоже нету, яра пошла в разведку. Сейчас тот подойду погляжу. Камера что-то вообще плохо фокусироваться стала. В общем, вот он там на весу, не может никак настроиться его. Вот, вот так вот. Сена нет, сена съедена огнем. Вот здесь нам повезло с находочкой вот такого рожка. Такой мы рожек заберем. Вот так вот в общем все выглядит. Восстанавливаться, я думаю, явно уже не будет. Ну и соль, короче, сыпать теперь некуда, она же будет мимо, мимо сыпаться. Чик чик чик. А куда у нас дело, Вон яра. Не видно. Поедем дальше. Ворон. Кушать хочется для Яра. Это это новинка. Животина, да, яр. Штук общем, шесть надо. Козликов ходит разные. Вот там прямо. Ну, похоже, все сигаретки. Что-то еще там идет. Тоже такой неинтересный. Один. Вот. Их неплохо видно, отсвечивает мне солнцем. У этого вроде рожки были какие-то там. Видный маленький, но он тоже сам маленький. В общем, три семейки тут их на поле. Сильно разно. удаление. Кормятся, кушают. Рогачей я не разглядел. Ну вот у этого, но у этого тоже несерьезные рога. Мы едем дальше тогда. Там на дальнем крае еще идут козлики. Там совсем далеко до них. Вот так вот. вот. Там километр наверное, на полтора до них, до дальних.